Студенческий стартап «Борись и побеждай». Защиту сельскохозяйственным птицам. Всем привет! В эфире «Универ -ньюс», а в студии Софья Волоснова. В голубом зале Казанского федерального университета в рамках визита делегации Иранского научно-исследовательского института нефтяной промышленности состоялась встреча проректора по внешним связям Казанского университета Тимирхана Алишева с представителями иранской страны. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества, а также развития будущих совместных проектов. Современные российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. О том, как Казанский федеральный университет старается объединить усилия в становлении и укреплении международных связей, смотрите далее.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 Студентка Казанского федерального университета Анеля Кадикова вошла в число победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Подробнее расскажем далее. Студентка четвертого курса Института физики, лаборант Центра квантовых технологий Казанского федерального университета Анеля Кадикова вошла в число победителей конкурса студенческий стартап федерального проекта Платформа университетского технологического предпринимательства. За свой проект разработка гетероструктуры для магниторезистивной памяти Анеля получила грант в размере 1 миллиона рублей. Подготовка проходила исходя из прошлых каких-то разработок, из моей непосредственно курсовой работы, решали, что будем пылить, какую пленку делать, какую гидроструктуру делать. Разработали небольшой план, проект. Про бизнес-план, конечно, это в большинстве... В своем это моя какая-то идея, мои мысли, мое видение. Проект предназначен для производства энергонезависимой памяти нового поколения. Такие надежные устройства памяти будут хорошим подспорьем военным для хранения баз данных. Также они могут использоваться для информационных систем, систем искусственного интеллекта в мобильных устройствах. На данный момент одним из основных производителей магниторезистивной памяти является США. Разработка представителями КФУ нового перспективного наноматериала для создания такой памяти будет способствовать, развитию отечественной айти индустрии мы привыкли что все элементы памяти они полупроводниковые они состоят из транзисторов в общем, основаны на явлениях которые связаны с электронами с электричеством как таковым связанным с движением электронов а здесь мы предлагаем такую идею что у нас будет храниться информация не как движение электронов не как какое-то значение тока а в виде направления на магничности. Напомним, что данный конкурс направлен на создание в университетах мест запусков стартапов, а также для стимулирования молодежного предпринимательства в России. В конкурсе студенческий стартап могут принять участие учащиеся вузов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры, которые готовы разработать новый товар, изделия, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации. Конкурс проводится Миноборнауки России и Фондом содействия инновациями. Аделина Абдрахманова, Ленаргий Затулин, Универньюз. Младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории агробиоинженерия Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Гузель Утфуллина получила 1 миллион рублей на развитие своей бизнес-идеи. В чем заключается идея молодого ученого? Расскажем далее.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 искать ответы во время выполнения нашего проекта. Биолог отметила, что исследованием антимикробных липопептидов пробиотических штаммов бациллуса она занимается с 2016 года. Результаты ее научных изысканий представлены в статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах. В Казанском федеральном университете стартуют курсы по изучению татарского языка для всех желающих. Сюжет Маргариты Михайловой. Бесплатно выучить татарский язык любой житель Казани сможет в ближайший месяц. Ежегодные курсы стартовали в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. В этот раз программа будет представлена в виде интенсива. Курсы проводятся регулярно уже с 2010 года. Когда вот образовался Казанский федеральный университет, наш институт проводит бесплатные курсы татарского языка для населения. Это проводится в рамках курс программы по сохранению языков Республики Татарстан. Прийти на обучение можно с нулевым уровнем знаний. Курс рассчитан как на тех, кто только начинает свой путь в изучении татарского, так и на тех, кто просто хочет прокачать свои навыки литературного языка. При этом нет ограничений и для иностранных граждан. Учебник, по которому проходит обучение, объясняет все тонкости языка на русском, татарском и английском. У нас свои учебники, разные учебники есть, есть для начинающих, продолжающих для, для татароязычной аудитории, потому что у нас каждый год бывают чисто татарские группы. Туда приходят люди, которые хотят усовершенствовать татарский язык, литературный язык, поэтому там другая программа. Мы в основном работаем своими учебниками. Например, у нас учебник татарша-селящинка рассчитана для очень широкого союза населения. Но в основном мы работаем с учебником, потому что учебник составлен по коммуникативным методу. Присоединиться к программе можно будет до 20 ноября, заполнив форму на сайте КФУ. Подробнее узнать о курсах можно по телефону 293-94-52. Свои вопросы вы также можете задать в письменный электронный адрес, который вы видите на экране. Маргарита Михайлова, Универ -ньюс. На этом все. В студии была Софья Волоснова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!